Дальная ночь на лице А этот шрам? От а дня рождения Толи А под глазами судьба ага. Полоской черная легла Ох, нелегка она, она мужская, мужская доля точно. Поверь, вместе с рожей и стрему нас двое. Здравствуй, лицо! Ну где тебя носила? Слушай, лицо! Женский пол не бережет нисколько Как я Наташку любил Пришел, увидел, забил Я же апельсин для ей делил на тольки что? Она змея ушла к соседу Только в So